И я бы даже сказал, э, какая-то пресловутая Слишком много в последнее время говорится об очищении Слишком много говорится о шлаках О том, что якобы это главная проблема человечества Что это главная причина разных заболеваний И, соответственно, это стало одной из самых модных тем ну, В последние, наверное, лет 10-15 И сейчас куда ни кинь Везде у нас какие-то очищающие схемы, комплексы, курсы. И все почему-то надеются на то, что пройдя очередной курс очищения или выпив какой-то чудодейственный препарат, очищающий все внутри, он опять возродится здоровым, как в русских сказках, окунувшись в чан с горячей водой. Но для того, чтобы мы с вами говорили на эту тему серьезно, а эта тема действительно очень серьезная, я, во-первых, хочу вас отослать к одной очень интересной брошюре, которая вышла 7 лет назад у нас в корпорации «Сибирское здоровье». И она была посвящена непосредственно одному из наших продуктов очищающего действия, а именно «Истоком чистоты». Если вы помните, это была брошюра Юрия Петровича Гичева, которая так и называлась «История создания очищающего комплекса «Истоки чистоты». Вот э, те, кто хочет получить серьезную информацию о том, как устроена система очищения, какие там есть блоки, какие есть линии защиты, то я рекомендую обратиться к этой брошюре. Мы ее в ближайшее время постараемся выложить в открытый доступ в виде PDF-брошюры, и вы ее можете скачать. Понятное дело, что она достаточно серьезным языком написана, но она и писалась непосредственно для специалистов, ведь, по сути дела, это отображение, всего того 30-летнего опыта э, научной деятельности, который лег в основу данного продукта. Почему мы и э, с такой уверенностью рассказываем о нашем продукте истоки частоты в разных его модификациях? Потому что в отличие от того, что есть сегодня на рынке и является просто какими-то копиями возникшей не, неожиданно откуда моды, это продукт, в данном случае истоки частоты, продукт именно серьезной глубокой научной работы 30-летнего опыта а, больших групп ученых, что и отображено в этой брошюре. Ну, а я сейчас на простом языке вам постараюсь рассказать, как устроена эта система, потому что я понимаю, что у нас на эфире а, врачей не так много, а, людей, которые очень хорошо разбираются в анатомии и физиологии организма, тоже не так много, но понимать эту задачу все же нужно каждому. Я понимаю, что, наверное, информация и тема очень обширная и серьезная, и поэтому мы, наверное, его тоже поделим на несколько прямых эфиров, но ну, как минимум на два. И поэтому сегодня у нас будет некая вводная часть. водная и очень важная часть. Она касается вообще, в принципе, поинтейного аппарата. Что такое очищение? Зачем очищаться? И самое главное, от чего мы должны очищаться? Потому что... Когда спрашиваешь человека, который радостно прошел какой-то курс очищения или пропил курс каких-то препаратов очищающего действия, и когда его спрашивают, а что конкретно происходило в этот момент, то на самом деле доходит до смешного. Это либо просто банальное слабительное действие, ну то есть человек, условно говоря, принимал курс слабительных препаратов, он чувствовал себя соответствующим образом и не покидал ванной комнаты. Либо это был курс мочегонных препаратов. Может быть то и другое вместе. Слабительное и мочегонное действие. И почему-то многие люди, пройдя вот через такие испытания, думают, что они очистили свой организм. Вот это заблуждение встречается в 90% случаев, тех людей, с которыми я общаюсь на тему очищения. Почему-то все думают, что очищение – это слабительное действие и это мочегонное действие. То есть с какой-то периодичностью раз в год там, или раз в полгода необходимо, грубым языком говоря, сесть на горшок и хорошо прочиститься. Так вот, я в этом эфире хотел бы развеять многие эти мифы и вообще повернуть этот вопрос немножко другой стороной. А именно, давайте себе зададим вопрос, а от чего мы очищаемся? Вот что такое происходит вокруг нас или внутри нас, от чего мы должны очищаться? И почему это происходит? Вот такой вопрос, мне кажется, гораздо более правильно ставить. Почему-то все априори считают, что нужно обязательно чиститься от чего-то, что приходит к нам откуда-то извне, и сильно осложняет работу нашего организма и наших органов систем. А вот теперь задайте себе вопрос. Что такое приходит к нам извне? От чего мы с вами должны очищаться? Вот немножко отвлекитесь вообще от темы а, сибирского здоровья, наших продуктов очищающего действия, истоков чистоты, тех брошюр и материалов, которые вы читали. И просто задайте себе вот такой простой житейский вопрос. От чего большинство людей проходя тот или иной курс очищения, хотят очиститься? Вот это очень важный вопрос, потому что вообще-то с него начинается вообще понимание того, а что мы должны дальше с этим делать. Потому что не зная врага в лицо, как мы можем его победить, не зная, от чего мы очищаем свой организм, как мы можем создать э, грамотную схему очищения. Это базовый ключевой вопрос, вообще с которого все начинается. И когда я задаю э, в беседах такой вопрос людям, я слышу, опять же, в 90% случаев одну и ту же мантру. Но вы посмотрите, что произошло с окружающей средой. Вы посмотрите, как дымят заводы. Вы посмотрите, как дымят автомобили. Вы посмотрите, что произошло с экологией. Вот от всего этого, от этих тяжелых металлов, от этих канцерогенов, которые поступают в наш организм, и нужно чиститься. Я с этим не спорю, друзья мои, действительно. А экологическая обстановка во многих городах, хотя не всех, опять же, серьезно ухудшилась, безусловно. Но при этом нельзя не отметить и другой факт, что если мы с вами сравним экологическую обстановку, например, хотя бы начало 80-х, 90-х годов и сейчас, мы увидим, что она начала улучшаться, потому что изменились источники электроэнергии, изменился сам принцип образования энергии, Существенно изменилось устройство внутренних двигателей автомобилей. То есть в данном случае, если мы берем развитые страны, которые исключили из своего энергетического оборота, например, тот же самый уголь, то мы видим, что экологическая ситуация стала изменяться. Это первый момент, который важно понимать. Второй важный момент. Когда мне люди говорят, что вся вот грязь из «экологии», в кавычках, на нас сваливается, и мы от нее должны очищаться. Это крайне однобокое понимание ситуации. Крайне однобокое понимание ситуации. Если мы будем чиститься только от каких-то крупных частиц сгорания угля или от каких-то канцерогенов, образующихся при работе двигателя внутреннего сгорания автомобиля, если мы будем чиститься только от экологических факторов, то, друзья мои, как вы думаете, от какого количества? внутренних токсинов мы избавим свой организм вот задайте себе этот вопрос вот вы поставили перед собой цель полностью себя оградить от токсинов связанных с экологической обстановкой допустим вы для этого уехали в чистую горную деревню где на 100, 200, 300 километров нет не то, что ни одного завода, а вообще нет банального промышленного предприятия, машины там практически не используются, чистый горный воздух, вода и так далее. Вот скажите, вот вы уехали в эту деревню и остались там жить навсегда. Поменяли свой образ жизни, потому что вы понимаете, что от чистоты внутренней среды вашего организма все зависит. Вот вы уехали туда. Соответственно, вы практически полностью исключили поступление в свой организм различных токсических веществ, связанных с промышленной деятельностью человека. И вот теперь самый интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, от какого процента токсинов вы в этом случае избавились? Когда я задаю вот такой провокационный вопрос, большинство людей говорит, как, но мы от всего избавились. Все, нам ничего не угрожает, мы живем в чистой среде так же, как жили наши предки. То есть мы избавились от 100% токсинов. И вот здесь начинается самое интересное. Оказывается, что нет. Оказывается, что вы, возможно, избавились от 10, может быть, 15% внутренних токсинов, которые угрожают работе наших органов и систем. А может быть и меньше. Потому что измерить вклад экологии во внутреннее загрязнение среды организма трудно. Потому что причин, приводящих к загрязнению внутренней среды организма различными химическими субстанциями, которые приводят к нарушению работы наших органов и систем. Их очень много, и экология лишь одна из многих. Для того, чтобы вам доказать это на конкретных примерах, я вам расскажу сейчас несколько ситуаций. Несколько ситуаций, о которых вы прекрасно знаете но которые вы никогда не рассматривали с точки зрения интоксикации внутренней среды организма. Вам казалось, что да, это какие-то серьезные внутренние нарушения, иной раз более серьезные, иной раз менее серьезные, но вы не воспринимали эти нарушения в организме человека как важнейший источник загрязнения внутренней среды организма. Итак, смотрите, я вам называю банальные вещи из здоровья современного человека. Например, такой широко встречающееся такое широко встречающееся состояние у современного населения Земли, как избыточный вес или, скажем, точнее, тяжелое ожирение, которое сегодня встречается у большинства городских жителей. Вы скажете: ну да, это встречается, это последствия неправильного питания и низкой двигательной активности. Ну и что? Из-за этого, причем вы, почему вы упоминаете этот момент, рассказывая о загрязнении внутренней среды организма, друзья мои. В том-то и дело, что если мы начинаем копаться в этой теме очень внимательно и серьезно, мы открываем для себя совершенно парадоксальные вещи. Мы открываем для себя тот факт, что на самом деле главным источником загрязнения внутренней среды организма является сам человек. Не промышленная деятельность, а сам человек неправильное устройство его внутренней физиологии. Кстати говоря, если мы уж хотим закончить тему экологии и воздействия э, факторов внешней среды на э, состояние внутренней среды организма, то я приведу вам здесь еще один пример, и после этого мы перейдем уже вот к тем э, вопросам, которые нам очень интересны с точки зрения понимания источников загрязняющих веществ, которые поступают в наш организм. Вот смотрите. Когда мы говорим «экология» – это очень э, тяжелое бремя на э, органы очищения нашего организма, потому что большое количество химических веществ поступает в наш организм. Да, это так. И люди подразумевают, что, что мы с этим можем сделать, ведь это что-то, не от нас. А вот теперь вам вопрос. Скажите, пожалуйста, если мы берем внешние, чужеродные источники загрязнения нашего организма, канцерогенами. Вот давайте возьмем вот такой узкий, но очень важный для нашего здоровья момент – загрязнение нашего организма внешними канцерогенами. Согласитесь, онкологических процессов боятся все, может быть даже больше, чем коронавируса. Соответственно, мы понимаем, что во многих случаях причиной развития онкологических процессов являются внешние, в том числе экологические канцерогены, которые поступают в наш организм. Серьезная тема? Серьезная тема. Хотелось бы в ней разобраться? Хотелось бы в ней разобраться. И когда я задаю вопрос, а скажите, пожалуйста, что стоит на первом месте поступления внешних химических канцерогенов в наш организм? Сразу, конечно, вспоминают автомобили, экологию, бенспирен, диоксины. Да, это очень серьезные и это очень опасные канцерогены. Но, друзья мои, на первом месте стоят канцерогены табачного дыма с огромным-огромным отрывом. Возникает вопрос, а кто в этом виноват? Какое-то правительство? Какие-то крупные бизнесмены, которые хотят заработать прибыль? Или это мы сами виноваты? Понимаете? Вот я хочу вас подвести к очень важному выводу. Если мы хотим действительно исправить свое состояние здоровья, мы должны понять... Что на 90% здоровья портим себе мы сами. И, соответственно, на 90% свое здоровье восстановить можем мы сами. То есть это и плохие, и хорошие новости. Так вот, я заканчиваю тему про экологию. На первом месте по канцерогенному воздействию на организм, если мы говорим о внешних источниках, стоит табакокурение. Абсолютный антропогенный фактор. То есть человек берет на себя ответственность полностью сам никто его не заставляет курить никто ему не скрывает информацию о том что табачный дым вреден он это делает по своей воле и причем тут дымящие заводы или причем тут автомобили которые стоят в пробке начните с этого и вы уберете ну минимум треть канцерогенов которые поступают в ваш организм на экологии закончили теперь переходим к к еще более парадоксальным вещам. Помните, я вспомнил про ожирение. Причем тут ожирение и загрязнение внутренней среды организма? Друзья мои, ожирение, тяжелое ожирение, то есть, которое превышает понятие избыточного веса, приводит к тому, что в нашем организме начинает развиваться хроническое, постоянное, подострое воспаление. Жировые клетки... По сути дела, когда они набирают огромный объем по отношению к основной массе тела организма, они начинают восприниматься организмом как некие чужеродные субстанции. В них развивается хронический воспалительный процесс. Хронический воспалительный процесс с выделением э, определенных веществ гормоноподобного действия приводит к тому, что в нашем организме активизируются процессы воспаления в разных органах и системах. Потому что жировые, э, эти процессы воспаления идут не только в жировых клетках. Жировые клетки синтезируют особые гормоноподобные вещества, которые попадая в кровь, а потом попадая в другие органы и системы, запускают там процессы воспаления. Запускают там процессы воспаления. А, а что такое процесс воспаления? Это, по сути дела, процесс, приводящий к повреждению здоровых клеток организма. Когда здоровые клетки организма повреждаются, в результате их некроза или повреждения в кровь, в окружающей ткани выбрасывается огромное количество свободных радикалов. Это главные токсины нашего организма. Вот вам первый, э, первая ситуация. Странно, не правда ли, да? Казалось бы, ну, ожирение, ожирение. ну Подострое воспаление и воспаление. А это мощнейший источник свободных радикалов в разных частях нашего организма. Вторая причина. Казалось бы, что такое кишечная микрофлора? Ну, подумаешь, Одна кишечная микрофлора или другая кишечная микрофлора. Бифидоиллактобактерии или гнилостная протолитическая микрофлора. Ну какая разница? Ну бывает. Ну я неправильно питаюсь. Я больше предпочитаю есть мясо и я совершенно ненавижу овощи и фрукты. Ну какая разница? Причем тут токсины, друзья мои. А токсины, в первую очередь, одним из главнейших источников токсинов в нашем организме является неправильная кишечная микрофлора. В качестве самого экстремального случая я вам приведу такой пример. Вот Когда в палату интенсивной терапии поступает больной с очень острым поражением печени по типу цироза, то есть это когда печень уже практически полностью отказывает в работе, а печень, я напомню, один из главных органов детоксикации нашего организма, в котором обезвреживаются различные токсины, Понимаете, вот поступил больной с циррозом печени, с тяжелым циррозом печени. Печень не может справляться с потоком токсинов, которые поступают, потому что он болеет. У него то же самое воспаление, у него те же самые внешние токсины, у него те же самые внутренние токсины. Но печень уже с этим не справляется. И как вы думаете, какой первый терапевтический шаг в данном случае предпринимают врачи-гипотологи? Назначают препараты, которые резко и очень быстро подавляют рост вредной протолитической флоры и восстанавливают рост нормальной лакто-бифидофлоры. Это так называемая лактулоза, которая, кстати, входит в состав нашего бальзама Агатовой. Вы, наверное, знаете. Так вот, лактулоза может за очень короткое время, очень быстро подавить рост протолитической флоры, восстановить нормальную микрофлору. И что происходит в результате этого, такого вольного? казалось бы, мы просто-напросто изменили соотношение микроорганизмов в кишечнике, стало намного больше бифидо и лактобактерий, ушли протолитические бактерии. Но вместе с тем, когда ушли протолитические бактерии, ушел огромный поток токсинов, которые как раз протолитические бактерии, разлагая белок, и выбрасывают в кровь в больших количествах. А эти токсины которые образуются в результате вторичного распада белка, являются тяжелейшими токсинами для печени. А печень в состоянии цироза уже не, не может их переработать. И из-за интоксикации организма такой человек с цирозом печени может очень быстро впасть в печеночную кому. Ну то есть практически на грани жизни и смерти. И вот для того, чтобы этого не допустить, врачи дают лактулозу. Казалось бы, это очищающее средство или нет? Да нет, а вроде как это обычный псевдомолочный сахар. У большинства людей он вообще никак не ассоциируется с очищением организма, потому что они привыкли сидеть на горшке. И они думают, что вот это и есть очищение. А на самом деле что происходит? Мы использовали лактулозу. Мы можем для этого использовать любые другие стимуляторы бифиды или лактофлоры. Кишечная микрофлора резко изменилась, и поток белковых токсинов, точнее сказать токсинов, образующихся при разложении белка, резко сократился. Печень вздохнула свободно, и человек потихонечку начинает выздоравливать. Друзья мои, так вот теперь вопрос. Мы с вами сейчас только что столкнулись с тяжелейшими токсинами, которые могут привести к смерти человека. Что является источником этих токсинов? Автомобильный транспорт? Промышленность? Или экология в целом? Нет. Мы являемся источником этих токсинов. Мы не проследили за тем, чтобы у нас была нормальная, предопределенная нам эволюцией соотношение полезной микрофлоры и протеолитической. Мы запустили свой организм. В нашем организме стало много протолитической флоры. Белок начинает гнить в нашем толстом кишечнике. Особенно если это сочетается с запором. А обычно избыточное белковое питание с вредной протолитической флорой обязательно сопровождается запорами, и в итоге получается, что мы сидим, ждем, когда наконец-то нас осенит, и мы на вершок не побежим. И в эти три дня, когда мы сидим с этим хроническим запором и продолжаем есть одно мясо или белок, и совершенно не вспоминаем про клетчатку, про овощи, про те же самые йогурты, то в нашем кишечнике толстым начинает сформироваться источник. Таких опасных токсинов, что, друзья мои, рядом никакой металлургический комбинат не стоял. Или давайте, например, вспомним другую ситуацию, тоже крайне характерную для современного человека, который привык жить как он хочет, как ему нравится. Повышенный уровень сахара в крови. Как вы думаете, у какого количества людей встречается сегодня в городе, Повышенный уровень сахара в крови. Я сейчас речь веду не о больных с сахарным диабетом. Нет. Больные с сахарным диабетом это конечная, финальная точка этого долгого пути. Я сейчас говорю о тех людях, которые находятся в возрасте примерно 40-50 лет. Они уже имеют определенный избыточный вес. У них периодически повышается артериальное давление. Они иногда даже ходят к кардиологу, и он говорит, вам нужно как-то следить за своим артериальным давлением и как-то немножко снизить свой избыточный вес. Эти люди в основном предпочитают рафинированные углеводы в виде картофеля, в виде белого хлеба, особенно тосты с джемом. Но вы поняли, о чем я сейчас говорю. Вы таких людей видели вокруг себя сотнями. Так вот эти люди... В этот период, пока у них еще сахарный диабет не оформился как а, точный диагноз, они каждый день, употребляя в пищу быстрые углеводы, обрекают себя на то, что у них в крови повышается уровень сахара в крови. И повышается регулярно, повышается постоянно. А, что происходит в результате этого? Казалось бы, причем тут сахар и интоксикация. Друзья мои, а дело в том, что сахар может соединяться с белковыми структурами сосудов, с белковыми структурами клеток крови, с белковыми структурами других тканей, которые тесно контактируют с кровью. Что происходит в результате? Когда, белок, когда глюкоза соединяется с этими белками, белки становятся чужеродными. Белки становятся нетипичными для организма человека, и организм начинает их отторгать. Отторгает он их каким способом? За счет запуска иммунных реакций или воспалительных реакций. Что происходит в результате воспалительных реакций, я уже рассказывал, рассказывая уже об ожирении. Любая воспалительная реакция – это мощнейший источник свободных радикалов. То есть тех самых опасных форм кислорода, которые могут очень быстро и легко разрушить любую нашу клетку. Или давайте возьмем, опять же, простейшую ситуацию, холестерин. Избыточный холестерин в крови. Сколько вы людей видели вокруг себя, которые э, привыкли питаться определенным образом и не сильно обращают внимание э, на такие слова, как холестерин? Еще раз говорю, сам по себе холестерин не является вредным. Нас интересует несбалансированное питание. Когда холестерина много, а веществ, которые способствуют его регулярному, правильному выведению из организма нет. Я сейчас на этом не буду концентрироваться, концентрировать внимание. Я просто констатирую тот факт, что таких людей очень много. И что происходит в результате того, что холестерин начинает изменять свою химическую структуру, окисляться, отлагаться на стенках сосудов? Что происходит в результате этого? Запускается та же самая иммунная реакция воспаления. Обширная, потому что сосудов в нашем организме очень много. И к чему это приводит? кровь выбрасывается огромное количество свободных радикалов. А это те же самые токсины, которые активизируют новые очаги воспаления в том же самом кровеносном русле. Понимаете? Или, например, тоже банальная ситуация. Опять же, связана исключительно с питанием неправильным, с низкой двигательной активностью. Жировая дистрофия печени. То есть, когда в нашем питании мало белка, но много жирных кислот, которые откладываются в клетках печени, их там становится много. По сути дела, это ожирение печени. Чем больше жировых капель в клетках печени, тем менее полноценно работают эти клетки. Что происходит в результате? Помните, мы с вами говорили, печень это что? Главный орган детоксикации. Соответственно, если мы в результате неправильного питания обрекли его на жировую дистрофию, он начинает плохо справляться со своими функциями детоксикации. И те токсины, которые образуются в нашем организме, что происходит с ними, они начинают наводнять органы и ткани, кровь и так далее. Вот, друзья мои, вот такая у нас с вами преамбула. То есть, понимаете, мы с вами э, ищем часто одного виноватого. Вот нашли одного виноватого и говорим, ну вот видите, что мы можем поделать. Мы живем в городе, мы же не можем уехать в деревню. Как мы можем справиться с этим прессом экологических факторов? Но мы при этом не понимаем, что основу внутренних токсинов нашего организма составляет не экология, а те изменения, которые происходят в нашем организме, в результате того, что мы не обращаем внимания на то, каким должным образом должны работать наши органы и системы. Мы не обращаем внимания ни на жировой обмен, мы не обращаем внимания ни на углеводный обмен, мы не обращаем внимания ни на состав нашей кишечной микрофлоры, ни на работу нашей печени, ни на уровень сахара в крови и так далее, и так далее, и так далее. А это все источники внутренних токсинов, которые по своей значимости... И по своему объему и удельному весу превышают токсины, которые поступают в наш организм из окружающей среды. Вот эту важную вещь вы должны обязательно понять, если вы рассуждаете в принципе, о глобальном комплексном очищении внутренней среды организма. Вы должны понимать, что главным источником внутреннего загрязнения организма является сам по себе организм. Я более того вам скажу, что, по сути дела, любая смерть, будь то смерть клетки, или смерть органа, или смерть человека в целом, это не что иное, как аутоинтоксикация, то есть отравление своими собственными внутренними ядами. Не автомобильным дымом, не дымом промышленных предприятий, а собственными внутренними токсинами, где первую скрипку играют свободные радикалы, которые выбрасываются в кровь в огромном количестве и молниеносно, и очень быстро повреждают клеточные структуры нашего организма. Поэтому, если мы хотим серьезно начать разговор об очищении, и о том, как правильно это делать, мы прежде всего должны поднять разговор о том, а какие внутренние хронические процессы, связанные с неправильным питанием, с тем, что мы не следим за своим здоровьем, с неправильным образом жизни, приводят к аутоинтоксикации. И наша сегодняшняя задача, задача современного человека, как раз и заключается в том, чтобы прежде всего предотвратить аутоинтоксикацию. Помните, я приводил вам пример человека, который, стремясь избавиться от экологических загрязнений, уехал в горную деревню. Вот то, что он уехал в горную деревню, и в этой горной деревне, на берегу чистого озера, он полностью защитился от токсинов, это еще не факт. Потому что если он ничего не сделал с явлениями аутоинтоксикации, то есть отравлением организма внутренними продуктами распада, если он ничего не сделал со своим питанием, ничего не сделал со своим движением, если он никак не изменил себя, то есть это тот же самый городской человек, но только он сейчас живет в деревянной избе на берегу моря у очень чистого луга рядом с горой. Но не в своем питании, не в своем движении, не в своем осознанном отношении – к здоровью в целом он ничего не изменил. Так, друзья мои, этот переезд ему ни в чем не поможет. Вот это важно понимать. Потому что когда мы говорим об интоксикации, мы на первое место ставим аутоинтоксикацию, на второе место мы ставим свои вредные привычки и только на третье место мы ставим экологические факторы. И на самом деле это тоже хорошие новости. Но кто-то может сказать, ой, как плохо. На самом деле и плохо, и хорошо. Плохо то, что мы сами себя довели до такого состояния, а хорошо то, что зная, что на 90% загрязнение внутренней среды организма связано с нашими собственными привычками и с нашим собственным стилем в жизни, мы это можем при желании изменить. Итак, это первая часть моего вступления. Теперь мы с вами переходим к тому, а как организм очищает себя от различных токсинов. То есть мы сейчас с вами поняли, откуда они берутся. А теперь наша задача понять, а как организм с ними справляется. И что кроме слабительных веществ, которые употребляются в 90% случаев для очищения, нам кроме этого нужно. Итак, давайте с вами рассмотрим. Вот перед нами организм, человек который сталкивается как с внешними факторами загрязнения своей внутренней среды, так и с внутренними. Как нас природа подготовила к тому, чтобы защищаться от этого? Ведь, как я уже сказал, любая смерть – это явление аутоинтоксикации. Соответственно, чтобы организм жил или клетка жила, природа должна была как-то его защитить от этих факторов. Итак, давайте посмотрим, какие линии защиты есть с вами у нас для очищения от разных вредных факторов, которые могут поступать в наш организм. Ну, Во-первых, мы с вами говорим о естественных органах. И здесь можем вспомнить, ну условно, давайте вот что вспомним. Для того, чтобы понять, как клетка нашего организма очищается, мы должны с вами вспомнить ту самую древнюю примитивную клеточку, которая существовала в первичном океане, из которой, по сути дела, родилась вся жизнь. Вот эти были одинокие одноклеточные организмы. Помните, в школе по биологии мы изучали различные инфузории, туфельки, амебы и другие примитивные формы жизни, которые жили несколько миллиардов лет назад на Земле и живут до сих пор. И вот это, они из себя представляли одну единственную клетку. Соответственно, эта клетка как-то питалась... Эта клетка осуществляла какую-то свою жизнедеятельность. На эту клетку из внешнего океана воздействовали какие-то химические факторы. Часть из них были полезные, часть из них были вредные. Соответственно, полезные нужно было использовать для своей жизнедеятельности. А вредные, которые могли привести к смерти клетки, нужно было куда-то выбрасывать. И вот как устроена система очищения, если вы помните урок школьной биологии, у вот той же самой амебы или инфузоры и туфельки. Вредные химические вещества – которые образуются внутри клетки, формируются в такую капельку, изолируются от живой ткани. Потом эта капелька присоединяется к клеточной мембране, клеточной оболочке, соединяется с ней и потом выбрасывается наружу. То есть, по сути дела, так как мы с вами сегодня делаем дома с мусорными мешками. Мы на весь мусор складываем в мусорный пакет, завязываем этот пакет вечером, чтобы он не вонял. А потом этот пакет выносим в мусорное ведро. Вот точно так же у инфузории туфельки. Все вредные токсины сначала помещаются в пузырек, окруженный клеточной э, мембраной оболочкой. Это мусорный пакетик. Мусорный пакетик мигрирует в сторону клеточной оболочки, потом соединяется с клеточной оболочкой, и потом это все выбрасывается наружу. То есть банальная система очищения. Накопилось э, что-то внутри из токсических веществ. Мы это сначала изолировали, потом выбросили. Потом э, эти клеточные, одноклеточные организмы стали складываться в очень серьезные, крупные многоклеточные структуры. Потом появились первые серьезные многоклеточные организмы. И возникла вторая задача, что просто вот так выбросить наружу уже нельзя. Потому что многие клетки отказались где-то глубоко внутри нас. Где-то глубоко внутри нас. И, соответственно, просто выбросить наружу уже нельзя, потому что выбросив токсины наружу, мы их выбросим на окружающие клетки. А они нам тоже нужны. И поэтому в процессе эволюции возникл второй, более сложный этап глубокого химического очищения. То есть, если на первом этапе, самый старый, самый древний этап очищения, просто токсины собираются в мусорный пакетик и выбрасываются, то на втором этапе, который характерен для сложных организмов, в том числе для человека, для того, чтобы выбросить эти вещества, нужно их сначала обезвредить, чтобы они не причинили вреда окружающим клеткам. Потому что для того, чтобы эти токсины выделились из организма, они должны пройти очень долгий путь. Сначала через лимфу, через кровь, через клетки, обезвреживающие эти вещества. Потом, например, через желчь, потом через кишечник, а потом, наконец-то, выходить из организма. Это очень долгий путь. Если мы не обезвредим эти токсины, они тут же начнут повреждать те клетки, с которыми они начнут соприкасаться. Вот эти две системы разные. Первая система банальная. Мы ничего не делаем с токсинами. Мы просто их берем в мусорный пакетик и выбрасываем. Вторая система – Сложное и более позднее в эволюционном смысле подразумевает преобразование уже химических веществ в безопасные субстанции и потом выведение их точно так же из организма. Вот с этой перспективы мы сейчас с вами рассмотрим, что есть в нашем организме. Итак, давайте сначала начнем с простейших систем очищения. То есть мусорный пакетик. Накопили какие-то вредные вещества и выделили их из организма. Вот какие органы и системы нас защищают по принципу банального выделения в окружающую среду ненужных нам токсических веществ? По принципу мусорного пакетика. Собрали в мешочек и выбросили. Первая банальная система – кожа, потовые железы. Кожа – самый большой орган нашего организма. В нем огромное количество потовых желез. Потовые железы связаны с системой кровообращения. Соответственно, через потовые железы главная функция, ну, как мы думаем, да, главная функция заключается в том, чтобы выделять жидкость для регуляции температуры нашего организма. Это и главная функция. Но поскольку потовые железы тесно общаются с окружающей средой, и более того, это самое, вот если мы говорим про систему очищения, которая наиболее тесным образом контактирует с окружающей средой, то это будет именно кожа. Вот представьте себе площадь вашей кожи, Представьте себе, что на каждом квадратном миллиметре вашей кожи присутствует большое количество потовых желез, и вы поймете, что у нашего организма появляется удивительная система очищения. Потому что представьте себе общую плотность потовых желез, которые есть в нашем организме. Какое количество токсинов может быть выброшено в виде мусорных мешочков через потовые железы? Огромное количество. Как работает эта система? Наш организм в процессе своей жизнедеятельности образует какие-то токсины внутренние, которые могут повредить нашему организму. Либо эти токсины поступают извне, например, из окружающего воздуха, вместе с пищей или с другими внешними источниками. Соответственно, если эти токсины не очень опасны, то есть они могут полежать, в му... ну, я пользуюсь этой гипо... э, метафорой, мне она нравится. Е... Э, условно говоря, если мусор не сильно вонючий, вы можете его оставить на вечер дома. Потому что ничего не произойдет, и завтра утром вы его спокойно можете донести до мусорного ведра. Вот так же и здесь. Если токсины не очень опасны, то они из клеток поступают сначала в лимфу, это, по сути дела, межклеточная жидкость. Межклеточная жидкость дальше формируется в кровоток. Через кровь она начинает контактировать с кожей, с потовой жидкостью. И через потовую жидкость, через пот, все эти вещества могут выбрасываться наружу. То есть образовались эти токсины где-то глубоко внутри вас, но через систему лимфы и крови они дошли до потовой жидкости и через кожу выделились. Соответственно, помните, какой один из способов очищения внутренней среды организма, омоложения внутренней среды организма, так называемая русская баня или сауна, или в принципе вот эти термические мероприятия, можно вспомнить те же самые римские бани, турецкие бани. Во многих культурах вот это воздействие тепла и пара было очень важным способом очищения. Причем не только видимого очищения от грязи кожи, но и в том числе через активизацию работы потовых желез. Это было очищение от внутренних токсинов, которые образовывались в нашем организме. И если вы почитаете литературу по сауне или по бане, вы увидите, что многие врачи как раз и рекомендуют курсы банной терапии именно как систему очищения внутренней среды организма. Потому что таким образом мы... Через пот выбрасываем очень много растворимых в воде токсических веществ Очень много веществ может выделяться через наш пот Вторая система, всем вам знакомая, система почек Одна из ключевых систем очищения нашего организма Одна из ключевых систем нашего организма, потому что через почки, опять же, система точно такая же Сначала клетки формируют какие-то токсические вещества. Эти токсические вещества, которые растворимы в воде, поступают в межклеточную жидкость, в лимфу, в кровь, а через кровь в почке. И в итоге там образуется моча, в которую выделяются вот те самые токсические вещества, которые далее могут быть выделены из организма. Принцип работы такой же, как у потовых желез. То есть выделяется из организма какая-то жидкость, содержащая в себе токсические вещества. Кстати говоря, здесь очень важный момент. Вот настолько для человеческого организма важна детоксицирующая функция почек, настолько организм должен освобождаться от внутренних токсинов, что я всегда здесь для подчеркивания важности привожу следующий пример. Вот как вы думаете, человек попал в пустыню, нет источников воды никаких. По сути дела он уже на грани смерти. Вот э, если один-два дня и он не найдет источников воды, то клетки начнут гибнуть от обезвоживания. Тяжелейшая ситуация. И вот как вы думаете, почему в этой ситуации, когда по сути дела главной видимой причиной будущей смерти данного организма является обезвоживание, даже в этом случае организм не отключает работу почек. И почки по-прежнему выделяют жидкость. Драгоценную жидкость для человека. Почки не отключаются, даже если человек попал в пустыню. Как вы думаете, почему? По той простой причине, что обезвоживание для человека – это угроза смерти. Но образование внутренних токсинов – еще больше угроза смерти. Человек без воды может протянуть несколько дней. А в условиях внутренней интоксикации он не протянет и дня. Вот вам еще одна иллюстрация, что на самом деле для нас наиболее опасны внутренние токсины, а не внешние, про которые мы все говорим, экология и экология. Внутренние токсины являются главной угрозой существования наших клеток. И поэтому человек, попавший в пустыню, продолжает отделять мочу, потому что он понимает, что внутренние токсины еще более опасны, чем жажда и обезвоживание. Третья система очищения – это кишечник. Но ну, здесь уже рассуждать, по-моему, лишнее. Все знают, что кишечник – это главная система очищения, что многие токсины, которые попадают в наш организм вместе с пищей или с водой, они проходят в организме очищение или обезвреживание и потом выделяются из организма, Таким образом Но мне не нравится Механистический подход Все думают, что вот Друзья мои, что просто Нужно, чтобы тебя пронесло Чтобы ты посидел на горшке две недели И ты тогда очистишься Но это неправильный подход, друзья мои На самом деле, если мы с вами говорим Про очищение через кишечник то прежде всего, помните, я говорил про важность микрофлоры э, в смысле предотвращения различных токсинов, которые образуются при вторичном разложении пищи. Так вот, с моей точки зрения, главная очищающая функция кишечника заключается не в том, что он просто механически выводит э, вот те самые фекалии и экскременты, которые мы считаем главными отходами. Не в этом его главная функция заключается. Не в механистическом выводе отходов пищеварения. Главная его функция Все же в качестве обезвреживающего Органа заключается в поддержании Нормальной кишечной микрофлоры Которая предупреждает образование В толстом кишечнике Огромного количества внутренних токсинов Вот это главная его функция С точки зрения обезвреживания Главная Если мы заговорили о кишечнике То мы конечно должны сразу вспомнить И про печень Потому что печень выделяет токсины, обезвреженные, через что? Через систему желчевыделения. То есть в клетках печени происходит обезвреживание токсических веществ. После того, как они обезвреживаются, печень их выделяет в желчь. Желчь попадает в кишечник, а дальше вместе с содержимым кишечника эти токсины выделяются из нашего организма. Легкие тоже очень важный элемент очищения нашего организма, потому что прежде всего речь идет о газообразных веществах, ведь токсины, которые образуются в нашем организме, это не просто растворимые в воде субстанции или растворимые в жире субстанции. В том числе и много газообразных субстанций токсического характера образуются в нашем организме. Соответственно, легкие, если мы дышим правильно, если у нас легочная система не повреждена при полноценном дыхании. А особенно если у нас активная двигательная активность, которая предрасполагает к активной работе легких, то мы через легкие можем выделять очень много токсинов. Тоже по принципу мусорного пакетика. Они образуются в легких вернее в организме, но поскольку они газообразные, они не могут выделяться через пот, через кровь, через лимфу они попадают в легкие выделяются через легкие. Но для этого легкие должны активно работать первое, да? То есть помните для того, чтобы активизировать работу очищающие функции кожи мы должны пойти в баню. А для того чтобы нормально активизировать работу очищающей системы дыхательной мы должны активно двигаться, мы должны активно дышать. Для этого и важна регулярная двигательная активность, которая запускает активный газообмен. И за счет активного газообмена мы можем очищать свой организм от газообразных токсических веществ. Ну и, конечно же, мы должны содержать в нормальном состоянии свои слизистые оболочки. Потому что если у нас какие-то воспалительные заболевания в дыхательных органах, если у нас сужены бронхи крупные и мелкие в результате воспаления, если у нас неправильно работает слизистый эпителий, то о каком очищающем действии легких мы можем говорить? Понимаете, я все время вас отсылаю к тому, что мы сами прежде всего влияем на собственное очищение организма. Кровь лимфа. Базовая система очищения. По сути дела, как устроена в данном случае система. То есть смотрите, вместе с кровью в клетке доставляется большое количество строительных веществ, питательных веществ, энергетических субстанций. Клетки начинают использовать эти энергетические субстанции, строительные субстанции, пластические субстанции для своей жизнедеятельности. В результате этой жизнедеятельности, во-первых, образуются какие-то отходы, во-вторых, образуются какие-то продукты распада, потому что клетки обновляют свою структуру. Например, меняют какие-то белковые структуры на новые, а старые белки разлагают, и их нужно куда-то деть. И вот эти продукты отходов, продукты перестройки клеток, продукты энергетического обмена, они попадают в жидкость, то есть в воду, которая окружает все наши клетки. Помните, я вам рассказывал об, об амебе и инфузории? Вот Наши клетки точно так же выкидывают все, что не нужно, весь этот мусор, в окружающую среду. Просто амебы были одноклеточными, и они плавали спокойно в большом а, первобытном океане и все эти токсины, которые попадали в Пироводный океан, их никак не касались, потому что они тут же растворялись в огромном количестве воды и никак на них не влияли. То вот в нашем организме мы допустить такого не можем. Клетки выбросили продукты распада в окружающую воду, но это не океан, это просто маленькое количество межклеточной жидкости. И ее нужно тут же отсосать, ее нужно тут же удалить, потому что в ней накапливается большая концентрация токсических веществ. Это делает лимфа. Лимфа собирает в себя всю эту межклеточную жидкость. А потом лимфа перетекает через систему взаимосообщающихся сосудов в венозную кровь. Венозная кровь дальше несет эти вещества либо в почки, где дальше они выделяются из организма, либо в те же потовые железы, либо в те же легкие, либо в ту же печень, то есть в данном случае межклеточная жидкость, лимфа, кровь – это главная транспортная система, которая с одной стороны несет в клетке все необходимое, а с другой стороны забирает все, что нужно удалить оттуда. И вот здесь тоже важный вопрос, обращенный к нам лично. А если у нас недостаточная активность лимфообращения и недостаточная активность венозного обращения? То есть недостаточная циркуляция крови. Ведь как мы разгоняем циркуляцию крови? Как мы разгоняем циркуляцию прежде всего не артериальной даже крови, потому что за артериальную кровь отвечает сердце. И если мы не берем случаи тяжелых сердечных заболеваний, то сердце у нас прокачивает кровь активно достаточно. А вот что делать с венозной кровью? Она не так активно циркулирует. И для того, чтобы она активно циркулировала, человек должен отвечать за это сам. А как он это может делать? Регулярная двигательная активность. Мы движемся, наши мышцы сокращаются, они подкачивают венозную кровь, и за счет этого, за счет вакуумного эффекта, в венозную кровь затекает лимфатическая, лимфа и межклеточная жидкость. Понимаете? Многие ходят на лимфодренажный массаж. Вот лимфодренажный массаж это тоже важная часть очищающего действия на организм. Правильно? Согласен с этим? Но только почему мы не задействуем лимфодренажный массаж, который нам предоставила сама природа? Понимаете, вот куда и какую органы, систему очищения я не беру, сразу возникает вопрос, что она без нашего активного участия не будет работать. Вот если я регулярно двигаюсь, у меня регулярная активность, я бегаю не для того, чтобы показать всем, какая у меня красивая спортивная форма, а я бегаю для того, чтобы... У меня активно работали потовые железы, и выделяли токсические вещества. Я бегаю для того, чтобы у меня активно шел газообмен и через легкие выделялись газообразные токсины. Я бегаю для того, чтобы у меня активно подкачивалась венозная кровь и активно шло лимфообращение, а соответственно в кровь попадали токсины, а дальше они распределялись бы в печень или в почки, выделялись оттуда. Понимаете, какая система? То есть на самом деле мы с вами копнули очень интересную историю. Получается, что в нашем организме сосредоточено 90% всех факторов, отвечающих за очищение внутренней среды организма в нашем организме. И от нас зависит, как это работает. Не от внешней среды, не от экологии, а от нас самих. Ну и, наконец, иммунная система. Важнейшая система очищения внутренней среды организма. Вот мы сейчас с вами рассуждали о том, что о химических веществах Простых химических веществах Которые могут а, растворяться в воде Они, Если они растворяются в воде Они растворяются значит, В межклеточной жидкости Из межклеточной жидкости они поступают в лимфу Из лимфа они поступают в кровь Дальше через кровь они могут поступать В фотовые железы В легкие, в почки В печень а, И так далее и через эти системы они могут выделяться из нашего организма. Это простые химические вещества, которые растворимы в воде. Они так и выделяются. Но ведь есть крупные загрязняющие субстанции, которые не растворяются в воде, которые нельзя выделить ни через легочную, ни через легочную ткань, ни через потовые железы, не даже через печень. Речь идет о вирусах, бактериях. Кто-то может сказать, ну какие же это токсины, друзья мои. Но сами по себе они формально не могут считаться токсическими веществами. Но это лишь формально. Потому что когда вирусы или токсины попадают в наш организм, они запускают систему чего? Помните, с чего я начал? Хроническое или острое воспаление. Помните, я рас рассказывал о том, что избыточная жировая ткань это источник подострого воспаления во всем организме что приводит к образованию большого количества токсинов и свободных радикалов. Соответственно, когда вирусы или бактерии попадают в наш организм, они запускают очень активное и острое воспаление. А активное и острое воспаление – это источник огромного количества токсинов, едва ли не самый главный источник внутренней интоксикации нашего организма. И это, опять же, зависит от нас, понимаете? Не от внешней среды. Да, конечно, вирусы или тот же коронавирус попал к нам извне. Казалось бы, это фактор экологической обстановки, окружающей среды. Но... Одно дело, когда он попал в организм здорового человека, и иммунная система быстро отреагировала и быстро изолировала этот очаг. И этот молодой человек даже не заметил присутствия коронавируса в своем организме. И значит у него не образовалось никакого сколько-нибудь значимого количества токсинов в своем организме. Значит, он не пострадал от этих токсинов. И другое дело, когда человек запущен иммунной системой, когда у него эта болезнь перешла в очень длительный, воспалительный процесс, который каждый день наводняет кровь органы, системы и клетки огромным количеством продуктов распада. Соответственно, в данном случае иммунная система – это важнейший барьер, который стоит на пути, огромного количества токсинов и свободных радикалов, которые лишь внешне имеют внешнее происхождение, потому что бактерии и вирусы попали к нам извне. Но по сути дела они образуются не самими бактериями и вирусами, а нашими клетками, которые в ответ на проникновение бактерий и вирусов запускают либо реакции некроза, либо реакции воспаления, а это все приводит к большому количеству токсинов и свободных радикалов. Друзья мои, первая часть нашего эфира подходит к концу Я вам постарался в этой части рассказать о том, что не заводские трубы и не трубы автомобилей играют главную роль в интоксикации нашего организма А прежде всего аутоинтоксикация, то есть те вещества, которые образуются в нашем организме в результате неправильного образа жизни Неправильной жизнедеятельности, неправильного питания, неправильного двигательного процесса я вам рассказал о том, какие органы и системы отвечают за обезвреживание тех токсинов, которые образуются в нашем организме, и что необходимо следить за их правильным функционированием. А на следующем эфире, через неделю, мы с вами уже погрузимся в глубь биохимии, о том, как конкретно эти токсины внутри нашего организма из очень опасных, из очень токсичных, Превращаются в абсолютно безвредные, безопасные, легко выделяемые через органы и системы. А также мы с вами поговорим о нашей системе очищения и стоки частоты. Итак, друзья мои, всего доброго. Надеюсь, что это была информация полезная, хотя и немного асимметричная по отношению к тому, что вы слышите обычно в средствах массовой информации или в газетенках типа Будь здоров или Вестник здоровья. Поэтому дальше подготовьтесь, на следующем эфире будет еще более серьезная информация. До встречи, следующее воскресенье.